В 2016 году в наш центр пришли ребята из сейчас уже всем известной компании МСИМЕД, разработчики этой программы, которые предложили нам быть первыми в Украине по внедрению миссов в западах охраны здоровья. Техническая поддержка. То есть куплен таким образом пакет на центр технической поддержки и работы нашей ну, электронной системы медицинской. Э, здесь у нас подразумевается введение электронных э, карточек, работа регистратуры, и на данный момент мы находимся в стадии решения вопроса по подключению лаборатории. Ну, МСМИ это вообще очень удобная программа для любого доктора, Пользуемся мы, уже, в принципе, ей давно, то есть как бы комфортно в плане того, что каждый доктор, приходя на рабочее место, имеет перед собой возможность увидеть, скажем так, свою занятость, то есть как бы насколько пациенты у нас записываются, ну и соответственно отведенное время для каждого пациента. Нравится система MCMET вообще. Вот, нравится мне в ней работать, Почему? потому что в ней можно вести статистику, можно вести учет, вот. то есть автоматически, если назначается в карточку пациента, назначается лечение, то автоматически уходит со склада, то есть и потом в конце месяца, или в конце недели, и в конце дня, и даже в конце, даже каждый час можно распечатать статистику и отчет, по медикаментам. Ну, с этой электронной медицинской системой мы работаем уже в течение трех лет, поэтому то, что у нас началось раньше внедрение, чем может быть в каких-либо каких других закладах, мы считаем, что мы здесь выиграли. И на данный момент можно сказать, что система очень удобная для специалистов вторичного звена. Она работает, она развивается, она обновляется. У нас постоянно есть контакт с технической поддержкой, которая проводит обучение и помогает нам в этом. Мы надеемся на дальнейшее, на дальнейшее сотрудничество и готовы делиться опытом с другими закладами охраны здоровья вторичные ланки на данный момент. Считаем, что сейчас у нас эта программа работает в полном объеме. Полгода, 6-7 месяцев мы были в тестовом режиме. На данный момент программа работа там